здравствуйте дорогие друзья дорогие мои подписчики с вами адвокат дмитрий ансупов и сегодня мы начинаем с вами еще одну интересную рубрику ответы на ваши вопросы ни для кого не секрет что под каждым моим видео вы можете писать комментарии задавать вопросы я по мере возможности буду на них отвечать но иногда вопросов так много и они настолько интересны что я принимаю решение что имеет смысл снять отдельный ролик посвященный ответам на поставленные вопросы, потому что ответ на этот вопрос, он, в принципе, будет интересен всем. И у меня было не так давно видео про отказ от принудительной вакцинации, то есть в каком случае ее можно сделать, как это сделать, как отказаться. По данным видео большое количество вопросов на эту тему. Соответственно, сейчас записываем ролик под названием адвоката на самые популярные вопросы по поводу принудительной вакцинации тоже друзья давайте начнем я зачитаю вопросы и дам на них квалифицированный ответ я думаю вам понравится первый вопрос а почему в принципе заставляют делать вакцинацию если это незаконно очень популярный вопрос то есть каждый второй мне пишет почему тогда нас заставляют если мы не подходим в этот перечень обязательной вакцинации а заставляют очень просто ребят В каждой сфере деятельности есть скажем так перегибы на местах в любой сфере имеется какой-нибудь деятель который ведет себя неправомерно в частности если мы рассматриваем работника и работодателя особенно если работодатель какой-нибудь еще самодур которому вообще в принципе сложно что-то объяснить доказать то такое может наблюдаться то есть то что это есть а это есть это не значит что это правомерно это Полнейшая противоправная деятельность конкретно вашего работодателя. То есть по закону он не имеет права вас заставлять. Просто ему так захотелось, может быть ему так будет спокойнее, меньше внимания со стороны проверяющих органов. Может быть спокойнее ему будет за свое здоровье. Я не знаю, чем руководствуются такие люди, но вы должны понимать, что если ваша сфера деятельности не входит в обязательный перечень, вакцинацию вы делать не обязаны и уволить вас на этом основании никто не может. А за защитой своих прав вы можете писать в трудовую инспекцию, в прокуратуру и обращаться в суд. И в этом случае суд полностью вас поддержит и встанет на вашу сторону. Итак, второй вопрос. В России суды всегда встают на сторону работодателя. Тебя могут уволить за опоздание на одну минуту, и суд скажет, что увольнение было законным. Это не так. Наоборот, трудовая практика у нас судебных споров она достаточно однообразная и чаще она в пользу именно работника. То есть суды у нас действительно защищают права работника в той или иной степени. За опоздание на одну минуту никто вас увольнять не будет. Уволить, я вам скажу по секрету, уволить сотрудника, работника, в принципе, не так уж и просто. Поэтому многие работодатели настаивают на том, чтобы увольнение было по собственному желанию. Но по большому счету, если человек отказывается увольняться, Уволить его не так уж и просто, поэтому не нужно думать, что все суды у нас будут поддерживать Работодатель это далеко не так. Просто есть у нас объективно, да, закон, когда действительно вакцинация, мы говорим о ней обязательно, но в этом случае суды просто будут выполнять закон. То есть это нужно понимать. Следующий вопрос. Я являюсь работником РЖД, мне работодатель прислал прям требование о том, что я обязан вакцинироваться. Как правильно должно оформляться данное требование? Я лично понимаю, что письмо требования должно оформляться как полагается с шапкой от предприятия, с датой регистрации как исходящего, заключение с печатью и подписью работодателя, а не просто кому адресовано текста в завершении работодателя указан и его подпись. Абсолютно правильно вы понимаете, любое официальное требование, любой официальный документ от работодателя должен выглядеть соответствующим образом. Обязательно шапка, исходящий номер, печать, подпись либо генерального директора, либо уполномоченного на то лица. То есть копия обязательно вам вручается. Если вас просто ознакомливают с каким-то приказом, с каким-то распоряжением, то вас должны ознакомить под вашу подпись. Если вашей подписи нет, вы считаетесь неознакомленными. Вы имеете право сделать копию любого документа, который вам дают и с которым вас ознакомливают, либо потребовать эту копию. Соответственно, все вот эти устные просьбы, там, что надо вакцинироваться, обязательно вакцинируйся или я тебя уволю, относитесь к ним скептически. Они не имеют под себе правового основания. Все общение официальное всегда с официальными документами. И у работодателя должна быть либо отметка о том, что вы получили копию какого-то требования, приказа, распоряжения, либо ваша подпись, что вы с этим ознакомились. Четвертый вопрос. Если завтра... Скажут всех прививать, издадут соответствующий закон, и вы ничего не сможете сделать. Ну, скажем так, такого закона сейчас нет, а если такой закон вдруг чисто теоретически издадут, то мы все как добропорядочные граждане обязаны будем исполнять законы, которые издает наше государство. Я не думаю, что такой закон будет издан, потому что прямое нарушение федеральных законов и Конституции, и все-таки у нас не диктатура, и у нас не могут быть на мой взгляд, изданы такие радикальные, категоричные законы, соответственно, я думаю, этот вопрос немножко, ну, из области теоретических каких-то рассуждений. Работодатель нас всех заставляет ставить прививку в приказном порядке. Как уже было сказано, он может это делать, точнее, не заставлять ставить, он может попросить поставить прививку, только если вы попадаете в перечень тех сфер, которые обязательны для того, чтобы сотрудники были, работники были вакцинированы. Если вы отказываетесь и вы входите в этот перечень, тем не менее работодатель тоже вас не может заставить, он вас может просто от работы отстранить. Но отстранить официальным приказом, то есть не просто перестать платить деньги и перестать пускать там в офис, например. Нет, издается официальный приказ и работник отстранен. Да, без сохранения заработной платы, но он не уволен, он просто отстранен по определенным эпидемиологическим причинам, которые в принципе происходят у нас сейчас в мире. Итак, друзья, я думаю, на этом мы на самые популярные вопросы ответили. Если вам было интересно, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, поделитесь данным видео с друзьями, я думаю, будет полезно. До новых встреч!